Он биохотичев. Би стрелка дубинина. Хорошо охотился. А я мама охотился. Чепка Вадичев, Мотува, Хомотува мукон раз с двами. Хомотова расскажу. Он лачал. Зимой, напротив зимы я, Таду Мотова, Ваня, Хиим, Омани, Тремила, Бегунем Тремии, Геннадем Муловым. И Тамила, бидечок, Таминин, сурум, тарцкий, иду каулу вами. На наденном, на Хорошо, хоркил тогда доилла. Биньяту be... с осенним, зимуетки. Тоже в Кавагаме и нинокер минон сурураял. Би дюрвы-толю-коракиловы вами и нинокер экуну-балдяра. Каза уладу, би гуньям экуну-балдяптуты. Потом и че синим амашский амим амадяра. Сюда. И вот на льдине мандулаи биалачинула ма, ну она морен, дигунди. Мой крутой у меня кил, би нян Карабин Дуай, Карабин Магами и Карабитай Тарцкий Суруров, Амин Нуни. Амаденг Наров, Би Хомату, Покторал Дай Николичев, Амин Гунан, Экалэкал, еще Дама, Будама, тело. На 40 метров где-то подошли до Амара. И... Амим, Мугун. секун, пакутерокал, но а я мама. Бичок, чок, чап. ну ман, ма. Бурурный.